Дорогие граждане России, уважаемые гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с юбилеем Великой Победы, с праздником мира и торжества справедливости. С днем победы добра над злом, свободы над тиранией. Прошло уже 60 лет, но каждый год, в день 9 мая, мы будем скорбеть о погибших. Мы будем помнить о той войне, о войне, которая взывает к нашему разуму. Она обязывает нас к высокой ответственности. И заставляет глубже осознать на краю, какой необратимой пропасти стоял тогда мир, какими чудовищными последствиями могли обернуться насилие и расовая нетерпимость, геноцид и надругательство над людьми. Мы всегда будем помнить, что эти бесчинства несут людям страх, унижение и смерть. Будем вореть и чтить всех, кто тогда отдал свою жизнь. Воевал, кто самоотверженно трудился в тылу. Будем скорбеть о погибших и по долгу спасенных отвечать им нашей великой человеческой благодарностью. В пламенную орбиту Второй мировой было вовлечено 61 государство и практически 80% населения Земли. Огненный смерч пронесся не только над Европой, но и над странами Азии и Африки, достиг берегов Новой Земли и Аляски, границ Египта и Австралии. Но самые жестокие и решающие события, определившие и драму, и исход этой бесчеловечной войны, разворачивались на территории Советского Союза. Фашисты рассчитывали молниеносно поработить наш народ, фактически рассчитывали на уничтожение страны. Их планы провалились. Советская армия сначала остановила нацистов под Москвой, а потом в течение трех лет не только сдерживала натиск, но и смогла погнать врага назад в его собственные логово. Результаты сражений под Москвой и в Сталинграде, мужество блокадного Ленинграда, успехи на Курской духе и Днепре предопределили результаты Второй мировой войны. А освобождение освобождением Европы, битвой за Берлин, Красная Армия поставила в войне победную точку. Дорогие друзья, мы никогда не делили победу на свою и чужую, и всегда будем помнить помощь союзников Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, других государств антигитлеровской коалиции немецких и итальянских антифашистов. Сегодня мы отдаем дань мужеству всех европейцев, оказавших сопротивление нацизму. Но мы также знаем, что Советский Союз потерял за эти годы войны десятки миллионов своих граждан. А среди воинов, погибших на полях сражений, были люди всех национальностей бывшего СССР. Все народы и все республики Советского Союза понесли тогда свои невосполнимые потери. Горе пришло в каждый дом, в каждую семью. И потому 9 мая – священная дата для всех стран Содружества Независимых Государств. У нас с ними единая скобь, единая память и единый долг перед грядущими поколениями. И мы обязаны передать потомкам этот дух нашего исторического родства – общих помыслов и общих надежд. Убежден, нашему братству и нашей дружбе нет альтернативы. И с нашими ближайшими соседями и со всеми государствами мира Россия готова строить такие отношения, которые скреплены не только уроками прошлого, но и устремлены в наше общее будущее. История учит, государства и народы обязаны делать все, чтобы не просмотреть, как зарождаются новые смертоносные доктрины, как и из чего вырастают новые угрозы. Уроки войны предупреждают, что пособничество насилию, безучастность и выжидание неизбежно ведут к страшным трагедиям мирового масштаба. И потому перед лицом реально существующей сегодня угроз терроризма мы должны оставаться верными памяти наших отцов, обязаны отстоять миропорядок, основанный на безопасности и справедливости, на новой культуре взаимоотношений, не допускающей повторения ни холодных, ни горячих войн. С тех пор, как закончилась эпоха глобальной конфронтации, мы значительно продвинулись к высокой цели к обеспечению мира и спокойствия в Европе. Мы строим свою политику на идеалах свободы и демократии, на праве каждого из государств самостоятельно выбирать свой путь развития. Мы строим ее на доверии и поиске цивилизованной перспективы для всех народов, включая тех, кто прошел через трудный опыт прошлой конфронтации и смог найти новую дорогу к международному диалогу и сотрудничеству. Ярким примером такой политики является историческое примирение между Россией и Германией. Считаю его одним из самых ценных достижений послевоенной Европы. Примером, достойным для распространения современной мировой политики. Уважаемые граждане России, уважаемые гости, для нашей страны 9 мая был и навсегда останется священным днем, праздником, который не только окрыляет всех нас, который возвышает всех нас. Этот день наполняет наши сердца самыми сложными чувствами – и радостью, и скорби, и состраданием, и благородством. Он взывает самым высоким нравственным поступком, дает возможность еще раз поклониться тем, кто подарил нам свободу. Свободу жить, трудиться, радоваться, творить и понимать друг друга. Праздник Победы – это самый родной, самый искренний и всенародный праздник в нашей страны. Для народов бывшего Союза он навеки останется днем великого народного подвига, а для государства Европы и всей планеты днем спасения мира. Наши деды и наши отцы не пожалели своей жизни ради чести и свободы страны. Они были едины и отстояли свою отчизну. И сегодня я низко кланяюсь всем ветеранам Великой Отечественной, желаю им долгой жизни и благополучия. Слава солдатам, победителям Великой Отечественной и Второй мировой войн. С Днем Великой Победы! Слава России! Ура!